говорили, что любите музыку. Музыку? Да. Чтобы вас утешить, я могу сыграть что-нибудь более привычное для вашего слуха. Там никогда никто не встречался из этих милых джентльменов. Проверьте вашу наблюдательность. Хадсон, такой отвратительный. Я стараюсь... Никогда не смотреть. И вам не советую. Катсон не нос в нос чужие дела. Дело в том, что таких людей в мире очень немного. Катсон, <смех> вам не кажется, что <смех> загадочный человек? Нет, мне не кажется. Мне не кажется. Вообще, я предпочитаю его не обсуждать.